Привет, мой дорогой друг, и сегодня мы с тобой сделаем очень интересное приспособление, а самое главное, из простых вещей, которые у всех есть, чтобы сэкономить и сделать очень красивое покрытие на стенах. И, кстати, да, не забывайте подписаться, написать ваш комментарий, поставить лайк и все дела. Спасибо вам большое. Итак, первое, что нам нужно, это любой валик. В принципе, валик у меня вот такой есть. Также у меня еще и вот такой вот поролоновый валик. Ну мы посмотрим, что будет лучше. Я думаю, что лучше все-таки будет обыкновенный валик из ворса. Все равно мы его будем оборачивать пленкой. Далее нам понадобятся вот такие вот две манжеты от трубы 50 канализационной. И я из них вынул пластиковый пруток, поэтому они стали более э, гибкими. Итак, следующий шаг. Нужно взять пленку, либо же скотч и обернуть, соответственно, наш валик. У меня пленка вот в таких больших форматах, поэтому сейчас сделаем как получится. В целом готово, больше особо и не нужно, это делается по большей степени, чтобы сохранить валик. Первый шаг в принципе закончен, осталось надеть манжеты. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить наш слой из полиэтилена. Я думаю, что как минимум предварительная примерка не помешает. Ну, в целом, я думаю, что готово. И сейчас идем к третьему этапу. Это нам нужно замесить смесь. Для примера я сделаю это все из старых остатков, которые уже как бы изжили себя, и срок годности истек, он все еще хранится. Там, по-моему, это шпатлевка, либо что-то еще. И попробуем сделать. Я замесил раствор до консистенции густой сметаны. И идем пробовать. Возьмем для примера эту стену, и это только пример. Пока я так делать не буду, впоследствии, может быть, понравится. Сейчас нужно накидать как штукатурку. Нанесли слой для примера. Я это делать не умею. Сейчас попробуем. А мне не получается. Концепция изменилась. Я взял другой валик пленки прилипает, значит нужно скорее всего скотч либо подобный валик. Пробуем еще раз, валик нужно смочить в воде, будем надеяться что тогда получится. И да, после воды он не прилипает. В целом если сюда добавить перемычку, то это будет действительно как кирпичики. Что мы сейчас и сделаем по-быстрому. Также я нарезал такие вот обрезочки провода ПВС, и мы сейчас его вклеим здесь в рандомном порядке, и это уже будет действительно показываться как рисунок кирпича. Вот теперь точно будет рисунок кирпичика, даем высохнуть. Пробуем, смачиваем в воде и...